Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Лессон номер 162. Детские библейские рассказы на английском языке. Продолжаем тему детских библейских рассказов на английском. Итак, змеи жалили людей повсюду. Змея шнек. Жалить или бить. To beat. Поскольку множественное число и время прошедшее значит, будет звучать это предложение на английском следующим образом. Шнекс. Змеи. Were beaten были кусающими или жалящими God's people Божьих людей повсюду everywhere everywhere Некоторые из людей умерли предложение в прошедшем времени некоторые сам из людей Of the people умерли, дайд. Потом, или тогда, Бог сказал Моисею сделать изображение большой змеи. Бог сказал это время прошедшее. Тогда или потом это Zen, Gad, Толд или said Моисею Мосис сделать to make что то something that looked like, что походило бы или было похоже на a шнек, на большую змею. Ужаленные смотрели на эту змею помещенную на высоком столбе, и Бог исцелял их. Время прошедшее, смотрели, можно сказать здесь причастным оборотом ужаленные, это битен, но давайте скажем попроще. Люди, кто был ужален. Итак, the people who were bitten, люди, кто был ужаленный could look up. Смогли смотреть на... Это снег. Это снег. На змею. Где? Он ze пол. На столбе. И Бог исцелял их. Время тоже прошедшее. Then, потом или тогда God, God made, создавал или сотворял them. Их again снова. Ну, made это можно и перевести как исцелял. Потому что made это значит заставлять, делать, сделать что-либо вот, Сотворять или создать что-либо Поэтому Then тогда Бог made, исцелял them, их, again, снова